Уважаемые коллеги, два часа. Да. Да. Уважаемые депутаты, мы приглашенные из 25 депутатов Совета депутатов города Бравинска. На заседании 8 сессии у нас присутствует 22 депутата, Отсутствует 3. Согласно пункту 249 главного эта сессия является правомочной. Какие будут предложения? Да. Кто за то, чтобы открыть сессию, прошу голосовать? Кто за? Против, сдержался. принимается. Уважаемые коллеги, в период между сессиями у вас два депутата отметили день рождения. Это у нас Настеряй Артимов Иванович. Для сессии вам необходимо избрать счетную комиссию и секретаря. Какие будут предложения по секретарю? Афанасиеву. Афанасиеву? Кто за то, чтобы избрать секретарную сессии, Афанасиеву Анатолию Алексеевна, Прошу вас, кто за. Против. У проходите. Ну и счетная комиссия Наталья Сергеевна и Александр Анатолий Алексеевич. Это предложение? Нет. Кто за? Против. Принялся. Уважаемые коллеги, подошел еще один депутат. Прошу. Поднять руку, перевести в регистрацию. У нас сейчас присутствует 23 депутата. Уважаемые коллеги, но до принятия повестки дня я хочу сказать, какую информацию. В средствах массовой информации у нас появилась такая информация, что группа депутатов пожаловалась на нашу коллегу за помощь мобилизационной. Хочу сказать, вот у нас заявление лежит передо мной. Ни одного слова тут про мобилизационных нету. Мы, видишь, подали заявление, чтобы проверили использование личного автомобиля у вас пикап, принадлежащего нью и как пользуются, на таких основаниях пользуется наш коллега этим автомобилем. Вот и все. Никакой речи о мобилизации здесь нет. Нет, Константинович? Так, теперь перейдем к повестке. Генера. А кто подал? Группу депутатов. можно? Ну, ну, узнаете группу. потом. Группа делать. А что? Секретно? А, нет. На Расмотрение вносится. Да в повестки дня восьмой сессии. Проект имеется у всех на руках. А, проект повестки дня был опубликован в газете Брайменской ведомости в предложении вести номер 62, 21 октября 2002 года. Кто за то, что принять проект повестки дня за основу, прошу голосовать. Кто за? Против? Сдержался. Принимается. Изменение дополнения проект повестки дня. Нет. Ставлено голосование в целом. Кто за? Принято единогласно. Первый вопрос повестки дня у нас о внесении изменений устав города Барабинска, Барабинская района Васибирской области. Уважаемые коллеги, данный вопрос был рассмотрен подробно на общей комиссии, на профильном комитете, на публичных слушаниях 15 сентября. Есть необходимость докладывать, либо перейдем к вопросу? Пожалуйста, вопросы, коллеги Александры. Нет вопросов? Представьте, желающий выступить есть по уставу? Нет? Тогда ставлю на голосование. Предупреждаю депутатов, что данный вопрос принимается для третьих от установленной численности депутатов. В нашем случае 17 голосов. В целом будем голосовать. То за то, что принять данные изменения устав, в целом прошу голосовать, то за счет на комиссии. Всех единогласно 23 человека. Против, сдержался, мая. Второй вопрос повестки дня. Объявление конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Бородинска, Бородинского района Сибирской области и формирование конкурсной комиссии. У нас докладывает Шургин Вячеслав Владимирович. Есть необходимость докладывать? Нет. Либо или в двух словах, может быть, доложим, потому что многих у вас не было. Ну, я не возражаю абсолютно. Можно хорошо рассказать. Уважаемые коллеги, у нас предлагается принять решение об объявлении конкурса по отбору кандидатов на должность главы города Барабинска и формирование конкурсной комиссии. Значит, есть типовое положение об объявлении конкурса. Оно было разработано Министерством региональной политики Новосибирской области и Советом муниципальных образований Новосибирской области. Мы использовали его за основу и только поставили сюда две даты. Это 9 декабря 2022 года предлагается провести конкурс в 14.00 в здании администрации, кабинет 13, то есть здесь. И установили в этом в проекте решения, время работы конкурсной комиссии. Прием документов кандидатов приводится с 8 утра 7 ноября до 15.00 18 ноября. Также у нас идут в решении список, какие документы необходимо представить кандидату. Это 8 основных моментов, то есть такие как заявление, фотографии, паспорт. Стаж работы, документы об образовании, копии наград, если они имеются. И девятый пункт – это сведения о доходах и расходах на себя и на семью. Вот. Ну, больше каких-либо особенностей здесь нет. Пожалуйста, поэтому... вопросы, Вячеслав Федорович. Пожалуйста, Вячеслав мы сейчас на комиссии с вами разбираем Опять давайте вернемся к этому положению. Там написано, что члены конкурсной комиссии могут быть и числа совета депутатов, организацию, организации и всех форм собственности. Теперь вопрос. Я правильно сказал? Теперь вопрос. А вы вообще уведомляете заблаговременную организацию всех форм собственности, чтобы они представили кандидатов в конкурсную комиссию? чтобы мы здесь рассмотрели? Нет, не уведомляем. А как тогда вы это прописали, но вы не уведомляете. Откуда люди должны знать, что они могут выставить своего представителя организации? У нас предложения по кандидатурам депутаты вносят, в том числе... Я, у вас, вас прописано, это не предусмотрено положение, уведомление не предусмотрено. Нет, не преду... Нет, а предусмотрено? зачем тогда прописали, если не предусмотрено? А, предусмотрено. а откуда предусмотрено. люди должны знать? Вы ущемлоки права Предложить тому, и и тому. Можно я объясню, <как> для чего прописали, Артем А Для того, чтобы если кто-то из депутатов предложил сотрудника какой-либо организации, и вы также не, Там не прописано, депутат предлагает. вы не перебивайте меня, пожалуйста. Мысль потеряется, не ее. Вы потом встали и сказали, почему с организацией? Вы нарушили закон. Вас не написано, кто предлагает. Артем Иванович, я же не дискутирую, я на вопрос отвечаю. Я, почему, я читал, специально спросил, вы правильно? Я, я прошу Еще раз читал? повторяю, еще второй раз повторяю. Вы встанете и скажете, почему взяли кого-то с организацией? А вам любой депутат скажет, Артем Иванович, вот такой-то пункт предусматривает. Наличие людей в комиссии не от числа депутатов, не только, но и с организацией. Вот для этого и внесли... Подождите. Организации всех форм собственности направляют свои... У вас это прописано, я читаю. Там не направляют слово, почитайте еще нет. раз. Артем, слово может, есть направляют. Возможно функция на совет. Там не написано, совет... что депутат совет... может предлагать. Мы же с вами спорили. И вот где... Здесь? Здесь. Здесь. Она, значит, говорит, я могу выставить свою кандидатуру, и вы не можете меня не рассматривать. Зачитываю дословно, Совет депутатов назначает членов конкурсной комиссии из состава Совета депутатов, представителей учреждений и организаций всех форм собственности находящихся на территории города Бородинска. Как организации откуда должны знать что вы выдвигаете? Да. Депутаты формируют, и депутаты, Форма. депутаты Форма. могут Форма. предложить. Артем, депутаты формируют, они могут Там предложить. Там написано, что вы депутаты. заходите. -то. Но если Форма. на вас функции формирования, Форма. Вы, Форма. Шпили, Форма. вы сидели, Форма. вот человек Форма. говорит, я могу сама выставить, и вы что, меня не сможете Потому что вы назначаете, понимаешь? Пой, пой. На значение предполагает утверждение уже. Артем, вы например, скажете, давайте предложим, например, с, ар с архива, да, грубо говоря, руководитель архива. Вы предложили, вы проголосовали. Сами они не могут. Подождите, вот человек, говорил, мы с вами спорили полчаса, нам не доказывалось. давайте не будем сейчас это... Ну там написано, не что не сами не могут организовать. Сказать, только не куда у нас на уже принято. Сам, принято. Я, я исхожу из вашего же не положения. Нет, давайте давай. перейдем к вопросу. Принято положение? Принято. Я принято. задал вопрос. Ответ принято. вообще... Рокуратура не проверена. В регистре зарегистрировано. Пожалуйста, еще вопрос. Нет вопросов? Нет вопросов? Председателю комиссии расскажите, пожалуйста, кто все-таки будет председателем комиссии, как он выбирается и каким путем голосовал. В Положение написано, председатель комиссии избирается из числа. Вы меня, я его спрашиваю. А. А, значит, у нас председатель комиссии выбирается из числа членов комиссии. Да? Об этом у нас прописано, вот коллеги, положение принимали 5 июля 22 -го года утверждение положения большинство голосов да ну да а если большинства при шести членов комиссии нет то что <coughs> на вопрос если будет 5 человек ну, нет, если 3 на 3 будет вы... вот смотрите 6 человек четное число почему у нас 25 человек в совете Деклара? для того чтобы было нечетное число 13 человек определяет политику этого совета вот собралось 6 человек, у нас получается комиссия, вы утверждаете сейчас 6 человек, вот трое человек проголосуют так, трое человек проголосуют по-другому. Как они будут избирать председателя избирательной комиссии? Кстати, мы сейчас это не обсуждаем. Мы обсуждаем. очень важный вопрос. Вопрос. И... вопрос очень важный. Понедельник не сказал, что председатель избирается а из числа остались. из числа кандидатов Член. назначенных Член. из совета депутатов, что, хочу сказать, не из шести, а из трех человек председатель избирается. То есть вы предлагаете сейчас председатель? Я, Я не предлагаю. Так написано в Где положении. Написано? Из трех человек что ли избирается? Председатель комиссии избирается Бараб, из, да. из членов комиссии, назначенных Советом депутатов. Города Боробица. Да. Читайте положение. И он имеет право решающего голоса. Да. <сосы> Следующий вопрос. Будет еще вопрос? То есть меньшинством избирается председатель? Никак везде. Вопрос еще будет. <сосы> Леш говорит об этом положении. Да, вопросов <сосы> нету. Желающие выступить. По существу вопроса. Ну по существу вопросов, уважаемые коллеги, здравствуйте. По существу вопроса то, э, выборы в Барабинске еще раз говорю, вообще нужно возвращать прямые выборы. Я сказал по существу вопросов. А это по существу вопроса. Нет, это не по существу. А вот по существу вопросу. Поставьте еще раз на голосование, пускай лишается. Я делаю голос. вам замечание. Значит, я выступаю сейчас по существу вопроса. У нас сейчас объявляется конкурс. Тот, который нужно, по идее, отменить. Но, коль уже у меня нет возможности это сделать, то нам нужно определять, как мы будем возвращать прямые выборы в городе Баранье. У нас глава администрации вообще никак не отчитывается перед населением. Сейчас прямой вопрос. по существу Прямой вопрос сейчас. Как будет комиссия работа? замечание будет Как будет комиссия работать? Комиссия у нас в составе 6 человек. Как... Вот сейчас правильно не стреляй, сказал. Как меньшинство определяет председателя? Председатель имеет а, решающее право голоса. Ну это уже, ну все как бы. То есть ну вы тогда просто сразу там боброву назначите на этой сессии. Не устраивайте вот это вот все, по Давайте будем честными. И это Барабинск. История очень длинная. Этих Ильич, по существу сказал еще раз. Я говорю сейчас по существу. Поставьте вопрос на голосование. А пускай Барабин, очередной вас... раз. Он и говорит про комиссию. У и нас вопрос, история, на история, Барабин. Барабин, история Барабинского уже по существу, да? А, а, Артем вот. Иванович, я сейчас не нуждаюсь в вашей защите. Спасибо большое. Еще раз говорю. Барабинск нуждается в прямых выборах. Сейчас то, что происходит, я специально приехал, чтобы посмотреть на то, что происходит. Быть свидетелем происходящего. Люди хотят сами выбирать. Ну, сейчас я даже даже при условии протокол. того, что сейчас конкурс Занесите назначается, он изначально коряво назначается. Коряво. 6 человек четное число, никак не может определить. Председателя в том числе нужно определять большинством. Соответственно, 4 э, должно быть либо семь членов избирательной комиссии конкурсной, либо 5. Поэтому у нас в совете 25 человек, а не 24 чтобы можно было принимать решение. А вы сейчас предлагаете, значит, направить трех депутатов, которые выберут председателя, и все, вопрос решен. Дальше можно вообще ничего не проводить. И улыбок здесь вообще ничего смешного. Спасибо. Еще желаешь? Есть Пожалуйста. <связать> <Есть? связать> Ой. <связать> Я сейчас просто поправлю почему четное число потому что законодатель прописал в законе половина совет депутатов города Барабинска. вторая половина глава района назначает поэтому четное число здесь вопрос не в другом почему меньшинство должно определять председателя там прописали все сделали под себя все это вот было сделано теперь относительно самого вопроса, у нас стал вопрос, а, существует на слушаниях. Кстати, я не знаю, почему Сергей Владимирович не озвучил то, что он озвучил на слушаниях. Он выдвинул три кандидата. Я не дошел до этого вопроса? Артем. Я дойду, вы же на слушаниях, мы это рассматривали, разбирали. Конечно. Но членов комиссии предложил себя любимого, как всегда, но он, скорее всего, и будет председателем. Зинченко Александр Владимирович и Шульгина Вячеслав Валерьевич. Ну, то есть... Здесь как бы понятно Все понятно У нас Сергей Владимирович вообще как член комиссии Тут это будет работать Фигура противоречивая Неоднократно возникали вопросы Когда председателем его избирали ну, Там шли. По, существу а по существу про Нет. членов комиссии Мы Нет. формируем мы комиссию не дошли. Не формируем. Дошли. Мы Как не дошли мы объявление. формируем комиссию мы объявление сейчас. А, а вас никто не существует. тянул за язык На слушаниях это озвучивает это второе приложение, мы сейчас приложение, приложение. Понимаете? Поэтому здесь относительно вот этих кандидатур Почему выдвинули Вячеслав Валерьевича? Здесь еще вообще вопрос возникает Лицо, находящееся в подчинении у главы города Барабинска Понимаете? И он имеет к нему властно полномочия Он может его уволить, принять на работу Между ними контракт заключенный Везде прописано, понимаете? Если лицо находится в подчинении, член комиссии складывает полномочия. Бобров выставляется, их остается пять тогда получается. Мы не можем его выбирать. Шульгина Вячеслав Валерьевич. Это первое. Теперь встал вопрос, а как будут работать члены комиссии-то вообще? Какие-то требования к ним существуют? Тут значит, вот смотрите, берем первый этап, это 30 вопросов тестирования. На знание законодательства, нам Вячеслав Валерьевич объяснил, там Конституция, ну, все законодательство, которым работают, значит, глава и Совет депутатов, должны знать люди, когда тестирование. Сергей Владимирович объясняет, а они ничего не должны знать, у них ответы будут уже. Все, далее, ну, далее, то есть зачем что-то знать, ничего не надо, просто проголосуют трое и все готово. Что те трое будут делать, это их проблемы. Голос, голос председателя решающий. Вот думайте, что сделали. Голос председателя решающий. Ну, вот и вот вся история. То есть вообще это положение, его надо еще раз пересматривать. Понимаете? Теперь и далее. Комиссии оцениваются личные профессиональные качества посредством рассмотрения программы развития муниципальных образований. Там, значит, идет э, то, что они должны делать, да, там. Инвестиция, строительство. Я не знаю, Бобров выстрелит, что он будет говорить про строительство, он ничего не, не строит. Мы Какая программа, сейчас не обсуждаем, конечно. Ну, я просто, я говорю, да, если, если он выставится, Шульдин должен будет сняться. Все ваше это будет незаконно. Он находится в непосредственном подчинении будет у Бобров. То есть вы по Артем Иванович по должностным, да. Трудовой договор кто с вами заключает И откройте закон 67 67 закон предусматривает выборы Выборы глав муниципальных образований И там вот этот конкурс прописан Понимаете, он в 131 законе прописан Про конкурсную комиссию Избирается конкурсная комиссия И в 67 все называют это выборами Законодатель тоже называет выбор. Хорошо, выборы. Тогда действуйте, исходя из выбора. Шульгин не может. Понимаете? И два человека, голос решающий председатель. Не большинство. У вас 30 секунд ну, Поэтому этот вопрос надо снимать, положение пересматривать. Относительно кандидатов. Не должны быть кандидаты, которые будут находиться в непосредственной э, трудовой зависимости. От вы, э, выставленного кандидата на должность главы муниципального образования. Я просто хочу от вас добиться то, что было все законно. Ничего здесь нет такого. Понимаете? У нас положение приняли с нарушением всех норм. И объяснить не могут, откуда взяли. время закончилось. Спасибо, еще желающий есть выставник? Нет желающих. Хочу сказать депутатам, что данное положение прошло, все проверки прокуратуры, зарегистрировано в регистр. ни одного замечания не было. Уважаемые коллеги, я ставлю на голосование данный вопрос. Кто за то, чтобы принять данный проект решения за основу? Кто за? Счетная комиссия. А, подождите, 14, 16, 17, 18, 19. 20. Руки выше 19. Так, еще раз тогда считаю. Раз, два, три, против. Два, воздержавшихся. Один не голосовал, что ли? Получается, наверное, туда я не голосовал. Хорошо, ставлю на второе приложение по кандидатурам. Как я все вы услышали, я на комиссии предлагал свою кандидатуру Зиничного Галиса Владимировича и Шугинавича Сафальевича. Будет еще кандидатура? Да. да. Давайте по этим кандидатурам пробежимся, предложу еще Нет, ваши предложения. О, нет, это, значит, эти кандидатуры я выступлю, потому что вы сейчас, вам и нужно будет голосовать по этим кандидатурам. И у вас три минуты. Насколько, значит, у них будет возможность все-таки мне донести эту информацию. Я сейчас поддерживаю тезисы, те, которые Терман сказал, что касается Вячеслава Шургина. Он находится в, прямой, значит, в прямом подчинении у а, товарища Боброва. В случае, если Бобров возжелает, а у меня сомнений по этому поводу нет, то Шурбину придется сниматься. Комиссия будет нелегитимна. Дальше, что касается, значит, что касается кандидатуры Зинченко. Что касается кандидатуры Зинченко, Зинченко у нас тоже находится в определенной финансовой зависимости от работы МУК ЖКХ, потому что большая часть средств как своей организации есть, давай, он получает давай, не будем Поэтому у, у него тоже есть конфликт интересов. То, в какой зависимости? Он, он, у него тоже, конфли... у него тоже есть И конфликт все. интересов. Я объясняю, почему нельзя поддерживать этих кандидатов. У Зинченко я считаю, что есть конфликт интересов, потому что большую часть подрядов он получает МУК ЖКХ. МУК ЖКХ а, значит, подчиняется администрации. Поэтому рычаги воздействия на него тоже есть. Поэтому он тоже, значит, не, не, не имеет права участвовать, значит, в, в этой конкурсной комиссии. Дальше Артем, Иванович, да, сказал, Артем Иванович сказал очень правильную вещь, что касается законности, скажем так, этой процедуры, но он не сказал о легитимности этой процедуры. А Как бы это законно бы ни не, не было, по мнению нашего Совета депутатов, есть еще такое понятие легитимность. А в случае, то есть, если будет сформирована комиссия именно таким образом, и она пройдет... Ну, уже, собственно говоря, по тому сценарию легитимности в, в работе этой комиссии не будет. Поэтому по двум кандидатурам, как бы Зинченко и Шульгина, я предлагаю как бы отклонить эти кандидатуры, я за них голосовать не буду. А что касается кандидатуры Иванова, то есть ну, здесь ничего не сделаешь, представитель Совета должен ситуацию как-то контролировать, поэтому спасибо. Пожалуйста. А, вот. а а что, касается, что касается кандидатов, которые могли бы в комиссию войти, то есть ну, я предлагаю, значит, не стреляют, тем Иванович в эту комиссию включить, ну и, значит, Иванову. Вот. Шо, спасибо. Еще будут ли предложения? Будут. Будет вопрос, предложения. У 3 минуты. по одному тоже вопросу а то же говорили их два вы как американцы поставляют оружие это нормально два приложения иранцы поставили гераль два это не не это другое это санкции накладывают вот то же самое американец вопрос говорю два вы не родственник арестуете нет понял тогда смотрите у нас сложилась такая ситуация да сейчас если бы само положение почитать если кто-то читал его ну просто, я вам давайте поясним 50% достаточно для принятия решений То есть три члена от совета города Барабинска могут принимать решение. Там это прописано в положении. 50 и более. То есть 50 достаточно. Три человека, председатель Иванов, уже все известно, голосует. Все достаточно. Тогда возникает логичный вопрос у всех, у нормального человека. А зачем тогда главе района что-то отправлять? Три человека все решает. Кого он там назначит? Понимаете? Неважно. Придут они посидят, не посидят, придут, могут они ходить. Три человека будут решать, кто будет главой, исходя судьба, вот из судьба, этого судьба. положения. Все, да судьба, да она уже решена, уже и совет примет, тут все как понятно. По что кандидатурам, давайте по кандидатурам. <свят> по кандидатурам я сказал, что Вячеслав Валерьевич не может участвовать в силу того, что он находится. В непосредственной в зависимости от кандидата нам придется оставаться а пятером а если кандидат Бобров выставится чтобы во избежание этого я же вас предостерегаю и вы знаете что Бобров пойдет не надо говорить что не бобьет я с вами на 2 миллиона сейчас могу поспорить здесь тех, что он пойдет и вы не будете деньги. это доказывает. деньги вон карту у меня я достану давайте поспорим, вы покажите Давай, они, покажут. они покажут. Они покажут. Они покажут. <сеств> Давайте по существу. Поэтому, ну, а значит, я предлагаю убрать. Ну, моя кандидатура выставлена. Я поддерживаю. Предлагаю Шульдина убрать и меня включить в этот список. Все. Хорошо, спасибо. Я можете пояснить? Я, я Артем Ивановича. По поводу -по -по по -по зависимости. Что зависимости? Можете пояснить? Но я считаю, что здесь никаких нарушений нет, так как мы не знаем, кто, какие кандидатуры Джон, будут как выставлены. выставлены на конкурс, поэтому э, заместитель главы администрации может участвовать в конкурсе, потому что неизвестно, кто будет на конкурс выставлен. Вернее, да, они... Хорошо. Надо, ответьте, если... Пожалуйста, если Бобров, да. вот они говорят, джентльмены всегда готовы были поспорить. А -а -а. вот. Если Бобров оставляйте его кандидатуру, дальнейшие действия, значит, Шудина. Он является членом конкурсной комиссии, у него в не прописано это, их нету. Спасите, я в противоречии технику. Спасибо. У него положение не прописано, действия. что же все просто, коллеги. Я не подчиняюсь главе города все, что касается... Вячеслав, да чтобы не было споров, снимите, если вы, вы сейчас споровы, снимите и сами. все. Просто снимите, будьте джентльмены, снимите да, вообще, педагог, и все. Вы статьи, вы что, докажите, кричите, что эта комиссия будет статьи, этим, деньги, вопрос, кричите, Людям! Базар зачем устраивать? Что, жители города Барабинцы, у вас договор, да, договор? не отбирают. Я еще раз У вас говоря. трудовой договор есть с главой вы города? Меня зачем одно и то же опять раз спрашивают? ответьте. я же не нибудь Не надо писать, ответьте. Я не подчиняюсь главе города, когда я участвую в каких либо комиссия, в законе не про это говорится. Но вы можете успокоиться, нет? Если эти комиссии не предусмотрены а, моей должностной инструкцией, я не подчиняюсь главе города, участвуя в этих комиссиях. Я, я, могу, не... я могу быть членом жюри профессионального мастерства в мединституте пойти. Там тоже я главе подчиняюсь. Вот идите, ну тогда. Спасибо, что... Уважаемые коллеги, я ставлю голосование даже к по мере поступления. Кто за то, чтобы включить состав конкурсной комиссии Иванов Сергей Владимирович? Прошу голосовать. Кто за? Вы за меня? вас здесь? за вас Против? 21. Против. Двое. Воздержавшиеся? Нет. Кто за то, чтобы включить состав конкурсной комиссии Зинчика Александр Владимировича? Кто за? 3, 1. Да. Воздержавшийся один. Кто за то, чтобы включить состав конкурсной комиссии Шульгиналь, Числав Валерьевич? Кто за? 21. Против? Двое. Воздержавшийся? Нет. Кто за то, что включить в состав конкурсной комиссии Истрея Артем Ивановича? Кто за? Два. Против? 21. Воздержавшийся? Двое. Кто за то, что включить в состав конкурсной комиссии Иванова Александра Ивановича? Кто за? Двое. Трое. Да. Да не то Иванов. за Иванова, за Иванова уже с того проголосовал. Александра Ивановича. Кто против? Пять, шесть. Воздержавшийся. Восемь, да? Итак, в состав конкурсной комиссии входят Иванов, Зинченко, Шульгин. Кто за то, что принять данное решение в целом? Я могу по итогу, с Двумя С двумя. Там есть с с двумя, итогу, с с двумя, с двумя приложениями прошу голосовать. то за? В целом, да, голосую? В целом. Да. В целом? Да, в целом. 21. 21. 21. Против? В регламенте. Против? Воздержавшиеся решение принято. Уважаемые коллеги, все По подалось. Все вопросы рассмотрены.